Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Лилия Талипова. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. Учащийся лицея имени Лобачевского КФУ стал победителем Международной Олимпиады, прошедшей Баку. Журнал КФУ математик вошел в КУ-2 базы данных с Какая погода ожидается в Казани во второй половине августа? Учащийся 11 класса лицея имени Лобачевского Казанского федерального университета Ильдар Гайнулин в составе российской сборной одержал победу на Международной олимпиаде школьников по информатике IUI 2019, которая проходила с 4 по 11 августа в Баку. Ильдар Гайнулин внес решающий вклад в победу сборной России, набрав 511 баллов. О том, каким был путь одного из лучших в мире молодых программистов, ты узнаешь в сюжете Дианы Шиловой. Российская сборная выиграла 4 золотые медали и заняла первое место в медальном зачете на международной олимпиаде по информатике IUI. Одни из лучших в мире молодых программистов. Они вернулись с триумфом из Баку. 4 золота из четырех возможных. В медальном зачете первое место. одиннадцатиклассник лицей имени Николая Ивановича Лобачевского КФУ Ильдар Гайнулин в индивидуальном списке лидеров. Второй на планете среди школьников. Ильдар Гайнулин. Team Russian Federation. Когда мы узнали, что он второй, это не было для нас сюрпризом, потому что все дни, которые проходили соревнования, мы наблюдали за тем, как Эльдар справляется с конкурсными заданиями, как он решает задачи, и очень переживали, когда он спускался на третье место но потом ликовали, когда он поднимался на первое место среди участников. Дело в том, что Олимпиада и она такова, что сразу по мере того, как выполняются задания Олимпиады, они загружаются и на общее обозрение выставляются результаты. Олимпиада стояла из двух туров, в ходе которых участники демонстрировали различные навыки по информатике и КТ, выполняли алгеметрические задачи. Задачи очень сложные. Это не школьная программа, то есть, вроде бы, олимпиады среди школьников, а совершенно не школьная. То есть, кроме школьной математики, нужно знать еще высшую математику за первый и второй курс вуза. Это алгебра, аналитическая геометрия и дискретная математика. По словам Елены Скобельциной и Сергея Михайлина, Ильдар решил поступить в лице в седьмом классе и начать олимпиадную деятельность в стенах одного из лицеев Казанского федерального университета. Привел его мальчишка его друг в лицей даже привел. То есть, который у меня уже год занимался. И Эльдар сразу пришел и стал заниматься в кружке. Вот год он занимался, не было никаких, естественно, успехов, потому что он еще ничего не знал. Но уже немножко программировал. И вот как год он проучился у меня, потом была летняя еще компьютерная школа, он туда съездил, и вот с восьмого класса уже начался четкий подъем. То есть он сразу стал выделяться среди всех остальных. Ильдар Гайнулин, третий подопечный Сергея Ивановича, завоевавший медаль Международной Олимпиады по информатике. В 2016 году, когда Айуай проходил в Казани, одним из главных ее организаторов был Казанский федеральный университет. Призером стал учащийся лицея имени Николая Ивановича Лобачевского КФУ Асхат Сахабиев. В прошлом году золото Олимпиады привез из Японии еще один представитель этого лицея Рамазан Рахматуллин. В лицее создано уникальные условия для взращивания чемпионов мира. В 2016 году Сахабиев Асхат стал победителем, призером IOI в городе Казани. В 2018 году, 11 м в рейтинге лучших программистов мира IOI в Японии стал Рахматуллин Рамазан, тоже получил золото. И вот в этом году Ильдар стал второй в рейтинге. Среди более чем 300 участников, 300 участников, Ильдар занял второе место. Но мы думаем, что это еще не самый главный его результат, что самое важное еще впереди. К сожалению, после напряженной борьбы у Ильдара совсем немного отдыха. 22 августа Ильдар Гайнулин отправится на сборы в Петрозаводск. Нужно готовиться к новым конкурсам и Олимпиадам. Следующее международное состязание по информатике пройдет в Сингапуре в 2020 году. Будем надеяться, что ему удастся осуществить свою мечту стать абсолютным чемпионом. Диана Шилова, Виолетта Басова, Универньюз. Математический журнал Казанского университета вошел во второй квартель «Скопус». Это дает большие преимущества и возможность занять более высокую позицию в рейтинге ведущих российских университетов. В списке изданий, входящих во второй квартель, в большей степени представлены журналы Российской академии наук. А среди математических изданий российских вузов журнал КФУ пока единственным в списке. Подробности расскажем в следующем сюжете. Журнал Казанского университета Russian Mathematics стал первым математическим журналом среди изданий российских вузов, вошедших в КУ-2 базы данных с Копус. Каждый журнал, входящий в базу данных с Копус, попадает в один из четырех квартилей. От q 1 самого высокого, которому принадлежит наиболее авторитетные иностранные журналы, до q 4 самого низкого. С помощью системы квартилей можно объективно оценить уровень и качество научного издания. По итогам 2018 года мы... Скопус нам, нам присвоил индекс q 2 Это квартири есть, q 1 q 2 оценится. их 4 вообще-то говоря. До этого несколько лет мы были в q 3 С ростом популярности журнала возрастает и конкуренция среди авторов, желающих опубликовать свои научные статьи. Это дает возможность поднять планку на этапе отбора материалов, привлекать более крупных специалистов, опытных, авторитетных исследователей. Вы знаете, тестиж журнала растет. А это означает, что люди, более сильные ученые будут нам подавать статьи свои для публикации. То есть это очень важно, потому что мы публикуем то, что нам предлагают. Из того, что нам предлагают, часть отбираем лучшие, худшие отклоняем. За поддержку главный редактор журнала профессор Фарид Авхадиев выразил благодарность проректору по финансовой деятельности КФУ Раисе Мулакаевой и проректору по научной деятельности Казанского университета Данису Нургалиеву, который является куратором журнала. Валерия Муратова, Универньюз. Практически все лето погода не радовала жителей и гостей Казани. Это объясняется резким контрастом между погодой в Западной Европе и Восточной. Там аномально жарко, а у нас прохладно. Из-за этого на всей территории Татарстана образовалась барическая ложбина. Область относительно низкого атмосферного давления с невысоким температурным фоном. Но, к счастью, к концу августа ситуация изменилась, и в ближайшее время жители Казани смогут насладиться хорошей погодой. В ближайшее время жители Казани смогут отогреться от июльской непогоды. В город практически вернулась летом. Ожидается, что в дневное время столбики термометра поднимутся до плюс 26, а ночью до 18 градусов. Несмотря на это, жары ждать не стоит. Температура в ближайшую неделю и ближайшую даже декаду по прогнозам Гидрометцентра Российской Федерации ожидается несколько выше нормы. Норма на сегодняшний день температура порядка 17 с половиной 18 градусов, а температура будет даже выше. В дневное время она будет подниматься до 26-27 градусов, и ночные температуры достаточно высокие для этого времени года – 18-19 градусов. По Волжье попало в ложбину низкого давления. Это и стало причиной летней непогоды. К счастью, сейчас ситуация начала меняться. Это связано в первую очередь с тем, что та самая ложбина – низкое давление, которое давлела над нами длительное время она ушла от нас и поэтому температурный и фон и давление тоже поле повысилось и вот к нам пришли потоки с юго запада с юга воздушные потоки а раньше преобладали северные потоки перед этим был арктический воздух и поэтому у нас было были понедельник, началу недели, было очень холодным из-за того, что именно был холодный арктический воздух. А сейчас изменилось направление ветра и <связывание> идут преобразования в, в самом Барижском поле. То есть все было приятствует для того, чтобы температурный фон был действительно летним. Несмотря на высокую температуру, в августе предпосылки для ливни и шквальстого ветра все же есть. Август месяц у нас оказался в этом году очень щедрым. На как раз эти атмосферные осадки у нас уже выпало более 90 миллиметров. Их при норме 60, что составляет 150%. И, как мы видим, по-прежнему вот, осадки могут выпадать. Лилия Талипова, Александр Юдин, Универньюс. На этом наш выпуск подошел к концу. Следите за нами в социальных сетях и оставайтесь всегда в курсе самых свежих новостей. Еще увидимся.